всем привет дорогие мои друзья сегодня мы с вами напишем такой яркий сюжетик влюбленная пара под зонтиком цветочки я если честно уже устала от зимы от этих синих красок чего-то хочется такого более яркого вот сегодня отойдем от зимы и напишем более яркий сюжет Листочек это у меня акварельная бумага, грунтованная. Рисовать рисунок, разметку я буду угольным карандашиком, чтобы вам было видно. Итак, давайте приступим непосредственно к нашему рисунку. Делю листочек приблизительно пополам, слегка. На этом рисунке, как бы, как таковой линии горизонта нет. Но есть такое, на чем они сидят, вот бревнышко, да, и чуть выше еще одну там за ними, в траве бревнышко. Дать это они на какой-то полянке, да, сидят. И то есть, как бы ориентиром таким вот, да, у нас будет бревнышко, которое дальше лежит. То есть мы его намечаем где-то вот так вот ниже линии горизонта. Вот там оно где-то у нас будет. Ну и соответственно оно такое не особо широкое, а будет вот узенькая Наметили. Дальше. Дальше, дальше. Если поделить вот эту нижнюю часть пополам, то это бревнышко у нас вот, как бы это его середина будет на котором они сидят. Вот так вот прокладываем чуть-чуть потолще, чем то. Ну, то есть что-то такое. Наметили. Где-то вот линия горизонта, да, примерно столько же отступаем вверх, там у нас будет, а, знаете, какой переход? Зелень постепенно будет переходить в цвет неба. Вот что-то такое вот оно туда вдаль будет уходить ну и соответственно наметим наши фигурки начну я с зонтика серединка зонтика у нас значит и вот вот эта линия, да, у нас где будет примерно там растворяться трава вот где-то еще половина и вот сюда в сторону вот тут будет такой вот красивый макушечка зонтика и вот чуть-чуть за нее выходим, вот наша середина до да? край зонта будет вот сюда доходить до края немножко не доходим здесь чуть-чуть побольше то есть он у нас как-то такой немного на оригинале кособокий так Значит, здесь мы вот так вот, сюда, и отсюда вот так вот спускаемся. Вот что-то такой грибок наметили, да, как шляпка грибка. Пока ничего, вот эти вот там спицы, ничего этого пока не будем рисовать. Это потом мы все покажем светом, тенью. Дальше приступим к нашим фигуркам. Голов их мы не видим, мы видим только спины и чуть-чуть попочки, да, вот которые там на бревнышке сидят. Значит, наш паренек. Паренек. Вот линия середины. Наметим сначала такими как бы кубиками. Если посмотреть вот вот вот этот вот средняя часть, да, то если поделить пополам и чуть-чуть сместиться правее, здесь где-то будет заканчиваться вот его фигурка. А в эту сторону от центральной линии чуть-чуть меньше захватываем, то есть такой чертим как бы прямоугольничек чертили вот он сидит у нас на бревне вот дальше фигурка девушки фигурка девушки от края отступаем примерно вот как от центральной до ну вот эту вот часть до да, приблизительно так вот. то есть она у нас такая более стройная тоже пока чертим такой прямоугольничек то есть видим да фигурка прямоугольник парня должен быть чуть-чуть пошире чем прямоугольник девушки дальше наметим уже более так вот силуэтненько да здесь где-то у нас там будет шейка потом под наклоном, под небольшим, у нас пойдет линия плеча. Здесь будет закругление рука, плечо, собственно, да. Здесь тоже немножко вот будет идти плечика. Так, вот здесь рука у нас будет доходить, вот немножко оставляем. И здесь будет локоток его будет локоток под небольшим вот таким вот наклоном показали ручку, то есть мы видим локоток, да, никаких там кистей ничего этого мы не видим, так и здесь чуть-чуть вот у него курточка как-то так вот свисает. Дальше, эта часть, вот плечика здесь пошло, и все, вот они прислонились друг к другу, да, и здесь просто такой, как бы, ну, стык какой-то. Здесь вот как-нибудь красиво так, курточку, и там чуть, чуть чуть чуть будет темноты, как бы, ну, вот штанишки, джинсики его или брючки, что там у него. Теперь, силуэт девушки также мы уходим плечика сюда чуть-чуть ниже чем вот парня плечика немножко спускаем его пониже дальше здесь где-то вот у нее головешечка да тут волосики будут и сюда плечико пошло уголочек закругляем плечо вот так вот закругляем здесь где-то ну вот бревно вот это да у нас узкое лежит не прям на нем а чуть выше делаем такую впадинку это у нее видимо рука туда она держит возможно зонтик либо может как-то ну, так вот интересно силуэт да не топорно квадратно делаем а так вот более изящно и вот сюда пошла тоже у нее такое вот как бы расширение кофточки. У нее пускай будет покороче кофточка, чтобы не было, да, вот этих вот одинаковых каких-то линий. Здесь вот так вот покороче. Тут у нее будет попочка. Штанишки мы покажем потом. И здесь складочка небольшая у нас будет сгиб руки. Вот, вот как-то так. Здесь пойдут потом э, волоски. Ее. Здесь бревнышко. Бревнышко тоже делаем не особо ровное. Да? Оно у нас как бы, ну, это бревно. Это не какая-то там декоративная скамеечка, это бревно. Ну и все. А здесь уже мы потом наметим э, э, как бы Здесь можно вот так вот чуть-чуть показать волосики его. Наметим траву, цветы. То есть это все потом. То есть вот наши силуэтики. И Сейчас я э, выдавлю красочку. Так, ну естественно мы берем белила титановые. Белила титановые. Без них никуда кадми лимонный. Либо желтый светлый возьмите, что-нибудь такое. Краплак розовый. Возьму краплак розовый, потому как он такой прям в разбеле, он красивый, яркий розовый получается. Мне хочется как раз-таки сделать яркую да, картину. Розовый. Так, немножко зеленой ФЦ. Зеленая ФЦ, голубая ФЦ. Они у нас такие красочки ядреные. Поэтому я их по чуть-чуть беру. Ну, в случае, если понадобится, потом еще добавлю. Голубая ФЦ. Коричневый. Коричневый можно взять любой. Умбра натуральная, марс коричневый, вандик, либо что у вас есть, то и берите умбру натуральную, либо умруженную, ну, что-нибудь такое коричневое. И немножко, немножко, немножко индиго. Либо черный. Только, ну, вот, не берите сажу газовую, она такая Краска противненькая. Так, кисточку. Сейчас я себе выберу кисточку. Так, размер. Ну, вот такую возьму, наверное, щетинку. Разбавитель. Буду использовать масло с лаком домарным. Ой, с, извиняюсь, не с лаком домарным, а с ой спиритом. Окунаю слегка кисточку. И начну я заполнять все это дело с фона, с неба, да. Я возьму небо, у нас такое очень-очень там светлое. Кстати, референс я... В описании под видео оставлю референс, посмотрите. Также там есть ссылочки, если кто хочет помочь каналу финансово поддержать. Ссылочки на спонсорство, на карту напрямую. То есть приветствуется любую абсолютно сумму, вплоть там даже 50 рублей. То есть все это как бы помогает. И приветствуется и так я беру э, белила немножечко немножечко туда голубой фоце небо такое оно прям светлое светлое там но не прям яркое то есть я добавлю немножечко вот розовинки туда вот такое вот небо сейчас я посмотрю ну вот да, что-то такое. Вот он очень-очень светлая там. И такими вот довольно таки крупными мазочками. Не берите только кисточку вот сейчас очень-очень какую-то маленькую. То есть мазочки должны быть такие прям хорошие. И вот так вот заполняю ставьте друзья лайки включайте колокольчики всем этим вы помогаете каналу я помогаю вам да научиться рисовать а вы помогите поставьте лайк вам же это не трудно секунда делов поставить нажать кнопочку так, ну вот примерно так закрыла, таким цветом. И дальше я буду сюда постепенно, понемножечку, вот прям капельку-капельку, добавляю зеленое ФЦ. Так, еще возьму белилки. Сюда же эту зеленую. Немножко розовинки, чтобы зеленый не был такой прям ядовитый зеленый. Розовый его немножко успокаивает. И зеленца остается, но не такая вот прям ядреная. Она становится более спокойная. Но в тот же момент она зеленая. Вот, прям вот так вот заполняем дальше это вот у нас небо да и вот эта линия где мы договорились здесь у нас будет уже идти более такие более зеленые оттенки я беру побольше зеленой беру розовенький Вот такой, видите, цвет. Можно лимоночки сюда чуть-чуть добавить, чтобы он все-таки позеленее был. Белесые оттенки разбелены. Да, здесь вот так смягчаем, чтобы такой конкретной границы не было, так как у нас там не видно никакой линии горизонта. вот между ними я сразу проложу такой тоже светлый там участочек. Зеленая лимонка сюда. Тут у нас бревнышко. На бревнышке не заходите белесыми оттенками, так как будет сложновато потом на вот эти вот белила нанести оттеночек темный прям вот в полную силу вот такие вот веселенькие сочные оттенки зелени вверх туда куда-то далеко далеко уходит вот это вот лужайка да на которой они сидят так добавили беру еще больше то есть к низу мы картину делаем посочнее по ярче ну тут вот белила у меня присутствует да они слегка разбеливают заполняем все кусочки возьму чуть-чуть голубой сюда пац тоже вот так вот пятнышками покажу то есть чтобы не было у нас какого-то такого однородного цвета да мы добавляем и более светлых и более темных пятнышек голубая фц зеленая фц <coughs> в смеси получается бирюзовый но ну, если в раз разбили в разбеле и вот такие вот бирюзовенькие оттеночки какие-то ярко зеленые сочные все это мы наносим также к низу заполняем можно вот капельку голубой добавить можно даже немножечко розовой подуспокоить, да, этот зеленый каким-нибудь таким цветом здесь все это дело немножко окунаю в разбавитель, чтобы посвободнее красочка шла по холсту Закрываю вот это вот стекло. Зеленое, голубая, розовинки. Тоненьким слоем закрываем. Прокрываю все белые участки, чтобы не было белого. Голубой ФЦ, капельку-капельку. Прям захватываю ворситочками по чуть-чуть. Можно где-то вот так вот поиграть. Добавить каких-то таких легких мазочков, более темных сверху мы еще будем работать мастихинчиком. Так дальше давайте закроем наш зонтик я возьму розовенький сюда и капельку капельку в него индиго. И вот этот вот такой вот треугольничек здесь у нас будет теневой. Вот где-то у нас макушечка будет вот здесь, да? Ну, то есть как-то вот так. Таким, скажем так, грязновато-розовым закрываем. Видите, блестит довольно таки жиденькая наношу бел белилок немножко добавляю в этот оттенок грязноватый здесь у нас пойдет посветлее то есть вот так вот соединяем делаем как бы плавный переход таким пятном просто пока зонтик показываем вот здесь к серединке и от серединки, как вот в края, да, мы движемся. Здесь можно кисточку взять уже, конечно, поменьше, кому неудобно. Закрыли пятно зонтика. Такое пока грязненькая, да? Непонятненькое. Дальше я кисточку возьму, наверное, поменьше. И плюс, чтобы в ней не было белил. Ну, вот такую возьму. Тоже щетинка. Беру коричневый. Чистый коричневый. И закрываю как-нибудь вот так вот. Э, горизонтальными мазочками. Но, опять-таки, помним, да? Не совсем ровно. Это у нас бревнышко ну у нас кривоватая там косоватая вот так вот пока чисто коричневым наметили и то бревно на котором они собственно сидят вот так вот беру и закрываю сюда сюда здесь вот ее штанишки не пытайтесь как-то вот обходить вот аккуратненько все эти линии помните да как я говорила что <coughs> стараемся более так вот свободно писать Это всегда красиво, чем вот это вот. Конечно, я не против гиперреализма, да, но у нас данная работа не из той оперы, не гиперреализм. Дальше берем, берем индиго. Вот кисточку даже не протирала. Покажем объем наших этих бревнышек. Вот тут под низом, там, да, оно лежит, там тень. Прокладываем такими вот тоже короткими мазочками. Здесь, здесь. Прокладываем. теневую Показали. Дальше. Вот тут, где они сидят, тоже у нас там тень падает от них. У парня вот здесь видны немножечко такие вот штанишки черные. Нанесли, показали. Дальше кисть слегка протерла, беру коричневый и я намечу его э -э курточку. Она тоже такая коричневая, но чистым коричневым я намечу теневые. Вот здесь немножко, вот здесь вот по сгибу, на локоточке теневые участки где-то может быть немножко вот здесь по низу курточки то есть курточка у нас будет не такая коричневая да она будет посветлее но где-то вот все равно мы должны более темные участки изгибы показать вот здесь покажу такой тоже мазочек вот здесь у него волоски, либо воротничок что-то такое в тени немножко. Пятно волоса девушки тоже можно наметить. Вот они у нас вот так волосики спускаются. Здесь. По плечу они идут. И вот сюда как-то так спускаться. Тоже не надо ей рисовать какую-то там прям идеальную прическу сейчас. То есть все у нас будет так вот. мазочками Свободно все это дело будет написано. Дальше я возьму коричневый желтый и с белилками чуть-чуть разбелю его даже вот там розовинка до да, попадается как бы ее тоже сюда захватываем и вот таким вот цветом я закрою пока оставшиеся части его курточки то есть где-то немножко я захожу и на вот эти теневые то есть как бы не бойтесь их изначально делать немного больше чтобы потом <coughs> вот этим более светлым оттенком да как бы соединяя они у нас совсем не пропали если вы изначально будете да их там манюсенькие тоненькие делать то есть они могут пропасть вот добавила еще белилок. И вот сюда я наношу. Наношу мазочки по форме, как вот курточка свисает, да, у него. Никаких там горизонтальных, ну, по плечам только Спускается, как вот. Помните, да, как я вас всегда учу, что все стараемся движение кисточкой делать по форме предмета. Понятно, что куртка, она у нас там может всячески свисать. Но все равно какое-то направление у нее-то есть. Вот так и мы наносим мазочки по форме. Нанесли таким вот пятнышком. Дальше. Беру коричневый, розовенький, на белилках, прям на белилках, на белилках. Сейчас будем создавать его курточку более так вот, поинтереснее. Здесь у нас будет вот где-то в этом районе падать тень от зонтика. Но у нас вот здесь вот рукавчик его более такой попадает на свет посветлее даже вот еще белил добавлю вот так вот посветлее где-то сюда пойдет И вот здесь сделаем более такой вот угловатый очень очень Довольно такие красочки, но я не жалею, то есть не втираю там как-то. Вот здесь я вот так отсекаю, делаю теневую. Здесь поставила мазочков. Дальше по форме, как вот у нас идут складочки. Сюда иду. Где-то кисточку плоско ставлю, если мне надо более широкий мазок. Где-то бочком где-то более протяжные движения, где-то более короткие. То есть разнообразные мазочки, это тоже как бы всегда красиво. Вот здесь немножко будет света попадать. Вот здесь подсветим, отделим его от курточку от джинсиков дальше смешаю вот сюда вот сделаю в этот розовый добавлю желтого такой вот персиковый ну и в кисточке что коричневатый этот был оттенок то есть таких вот тоже можно оттеночков более Тепленьких поставить. Розового в коричневый добавила. Где-то и таких могут быть на курточку. до да? Рефлексы от зонтика падать. Но куртка-то все-таки она у нас коричневая. Поэтому <клес> будет не такое яркое. Вот здесь плечика посветлее. Чуть-чуть смягчаю вот, теневые. Плечи, смотрите, чтобы у него такие были, тоже мужчина, да, они у него должны быть более такие мужские. Прям вот беру белилки и вот с этой стороны выкладываю прям красочку. Ну, они грязные у меня, видите, такие коричневатые. Самые-самые светлые такие моменты. На курточке ставлю вот так, мазочками. Здесь где-то вот тут что-то такое светится. А вот здесь теневая, она даже немножко, немножко зеленцой. Вот я беру голубую фуце, кисточку не протирала, зеленую фуце. И вот в этот коричневый я прям вот добавлю вот сюда, вот такой, с легкой зеленцой оттенок. Коричневый. Вот что-то такое, прям вот тень. Холодненькая, зелененькая. Набираю коричневый. Вот верну здесь локоточек дальше верну здесь вот более темным на уголок кисточки набираю видите кисточка не особо-то у меня тоненькая так где-то вот здесь какие то складочки Вот здесь темная складочка здесь вот тоже подразумевается его локоток так немножко покажем стык между ними тоже немножко пойду коричневая как бы они прислоняются до да, друг дружки там теневая коричневый с черным вот здесь немножко верну там волосики да его или может там что у него вот так чуть-чуть и остатками вот тут в зеленой этой тени тень более подчеркну потемнее Вот так, как бы показала, да, вот руки его. И вот более теплых оттенков я нанесу. Желтый, розовый. Вот таких охристых вот сюда. Где-то в районе середины спины. Таких вот более тепленьких. Мазочка. дальше давайте поработаем с нашей девочкой кисточку я промываю беру берлилки беру голубенький прям такой голубенький голубенький и закрою ее кофточку курточку кофточку что это в чем она Голубенький. У девушки уже плечики более изящные, да? Девушка у нас. здесь можно даже вот в тени прям взять и подтереть более темных моментов Я добавлю белил себе. Белилки голубой. Чтобы пастозно было. пастозно, если кто из новичков не знает, да, пастозно это, то есть большой слой такой объемной краски, как паста, да, пастозно. Вот здесь как-то так вот у нее складочки идут. Там где ручка, вот здесь у нас немножко вот я набрала на краешек коричневый и не прям сплошной линии, но дадим намек на то что у нее здесь вот ручечка да дальше белилки с желтеньким с капелькой желтенького таким вот тепленьким оттеночком то есть не сильно прям желтым а такой видите он разбеленно разбеленный желтый Светлые участки покажем на ее курточке. Но смотрите, сильно не втирайте, не вымешайте, а именно выкладывайте на предыдущий цвет, так как синий плюс желтый у нас дают зеленый. Нам этого не надо. То есть стараемся сильно не черкать. Вот беру, видите, краски прям вот много на кисточке. И вот так вот выкладываю складочки на кофте светло прям еле касаясь снимаю красочку дальше еще набираем вот здесь сделаем ей тоже такое вот соединение их да то есть голубой у нас тут по, по сути остается только как бы, ну, теневые участки. В основном у нее довольно-таки такая желтенькая. Вот эти вот светлые части видны. Вот светлым желтеньким. А здесь... Вот здесь талия, да, у нее где-то раз там пошла складочка в другую сторону. То есть таким вот образом заполняем мазочками, мазочками направление. Задаем. Здесь немножко может быть, так вот, поцарапать как бы чуть-чуть. Ну, немножко. Дальше. Беру розовенький. Вот можно с коричневым тут подпачкать. Вот тут ее штанишки мы наметим вот так вот розовеньким. этой стороны у нас потемнее беру коричневый и немножечко тяну вот эту сторону коричневым нанесли здесь вот чуть-чуть уберу штанишек вот так вот чтобы она у нас такая попка небольшая у нее была вот так и дальше беру вот этих вот можно белилок взять и с вот этой стороны у нас прям втираю в розовый высветляю его с небольшим прогибом, да? Это у нас попка же ее, да? Она у нас попка округлая, не плоская, вот так встречу сделала коричневый, да, потянула. И самого-самого краешка немножко так вот посветлее. Если розовинка пропала, допустим, хочется порозовее штанишки, можно взять немножечко розового, да, как бы вот так вот в середине где-то, чтобы не пропал коричневый и этот светлый оттеночек, немножко вот так вот порозовее э, втереть. Сделаю вот здесь красивый край ее этой самой курточки вот где-то попадается розовинка как бы ничего страшного это все красиво Дальше. Вот хочется мне еще сделать немножко вот каких-то более пастозных моментов на парнишке. Вот белилки с коричневым. Что-нибудь такое. У него, в принципе, не будет такой пастозности, потому что курточка-то не особо яркая, как у девушки. Ну, вот так немножко добавила. К нему можно добавить, в принципе, какие-то вот такие разбеленные голубоватые оттенки. Там они тоже присутствуют вот здесь, чтобы это было все-таки, ну как-то да, поинтереснее, поживописнее. Вот здесь как каких-то голубоватых. Но вообще прям Немножко-немножко какие-то рефлексики неба, что-то такое, вот от, от ее может быть курточки, да, рефлексы падать какие-то, вот здесь рядом с ней, такие голубоватые. Вот так, резким движением какие-то теневые участки. Розовый, разбеленный даже можно где-нибудь ему тут э, пристроить. Немного. То есть сделать поинтереснее тоже его по поживописнее поярче ну достаточно с ним да так дальше дальше дальше сделаю теперь волосики вот когда у нас извиняюсь Курточка готова, можно уже поверх вот этих вот курточки сделать короткими мазочками, как-нибудь там вот как у нее волосики свисают. Беру коричневый цвет и создаю ей какую-то такую причесочку. Под зонтиком можно больше вот так индиго добавить, как бы тень, да, падает. Каких-то белеса розовых даже можно немножко прям капельку моментов на волосы показать рефлексы от зонтиком. Вот тут где-то. Ну, и спустить там уже какие-то прятки более такие подлиннее как-нибудь вот так достаточно вообще больше и не надо так протираю хорошенечко кисточку и поработаем с нашим бревнышком беру вот эти вот сибелила <coughs> беру э, лимонный беру розовый то есть мне нужно сделать э, такой красивый персиковый оттенок вот вот такой видите то есть как бы мы смешивали э, красный да и желтый получили бы оранжевый в разбели такой вот персиковый Этим цветом мы будем подсвечивать, вот прям набрала красочку, и вот тут вот прям пастозно я буду выкладывать по бревнышку. Еще набираю, то есть подсвечиваю. Индиго мы снизу проложили, да, сделали теневую, но нам нужно и светлую часть сделать. Так, добавляю еще белил. Беру еще белил, опять-таки делаю этот оттенок персиковый. И выкладываю, прям вот выкладываю, выкладываю. Свет у нас любит пастозную красочку, поэтому не боимся и так смело выкладываем видите остаются вот когда много красочки так вот неровный край вот интересно получается то есть свободненько и здесь соответственно то же самое только у нас дерево здесь покрупнее да то есть здесь мы можем нанести и более толстую полосу света под ними, естественно, там не будет света. От них подойти. С этой стороны немножко показали. Единственное, легким-легким процарапыванием может что-то быть вот здесь. Какая-то фактурка видна, но не настолько ярко, как вот. Вот здесь, да, не так пастозно, не так ярко. Даже можно немножко вот так придавить пальчиком, приглушить, как бы эти, с коричневым слегка смешать. Вот таким вот образом нанесли. Зонтик мы будем прорисовывать уже в конце. А сейчас, друзья мои, мы с вами поработаем мастихином. Так, я сейчас возьму мастихин, мастихин возьму рыбку. В принципе, и не рыбку, какую вам будет удобно. Но для цветочков, которые вот здесь, у них такое закругленное нам надо будут капельки ставить. И с острым носиком как бы ну, неудобно будет. Возьмите что-нибудь с кругленьким краешком. Итак, поработаем сейчас с небом. Вот я возьму вот этот вот наш разбеленный желтый. Возьму сюда, добавлю капельку розовиночки. Такой должен видите быть очень-очень светлый, ну тот же персик, вы только очень-очень бледный. И вот такими вот мазочками прям я пройдусь по небу. Вот где-то прям вот так вот жирненько оставлю таких вот мазочков, как бы показывая какие-то там что-то, облака, да, там присутствуют. Зонтик будет, не переживайте, будет в самом-самом конце. Мы его прорисуем. Чтобы сейчас его мастихином будем работать, да, не испортить никак. Мы его прорисуем в конце. Дальше. Каких-то вот беру желтенький да, более желтенький сюда добавляю. Какие-то моментики, травы могут быть здесь вот так вот показать немножко таких вот горизонтальных линий что-то такое показали дальше смешиваем смешиваем беру вот сюда желтенький наш до да, зеленую фцу немножко белилок такой белесый оттеночек вот здесь покажем прям такими вот мазочками короткими и резко отрываем чтобы видите была имитация травы то есть вот поставили резко оторвали поставили резко оторвали вот на себя раз раз немножко где-то заходим на наши бревна которые лежат где-то добавляю больше вот белью то есть разнообразные такие мазочки тоже создаем вот эту вот траву если зашли на парня как бы не страшно все это можно почистить Дальше с этой стороны тоже также добавляю вот так вот вертикальными мазочками. Но мастихин у меня горизонтально лежит. Что-то показали. Переходим теперь сюда вниз. Беру зеленое. Да, Опять-таки сейчас все побольше намешаю. Зеленое fc. ФЦ желтая там даже с красным с розовым вернее вот такие оттенки там тоже есть разбеленные они могут быть вот здесь сейчас пока вот он у меня получился более светленький я его сюда внедрю здесь у нас более сочная будет на переднем плане. Вот туда тоже вот так вот чем дальше, тем у нас они там таят их как бы не видно особо будет. Можно в другую сторону повернуться, допустим вот так мастихин держать, чтобы парня нашего не смазать. Вот такими мазочками поставили какие-то движения светлыми где-то можно их вот так под перебить немного то есть немножечко поиграться показать уходящую вдаль вот эту лужайку дальше так я возьму чистый желтый где-нибудь в стороне вот так вот его выдавлю возьму вот сюда вот белесы зеленой фц и вот таким цветом начинаю я наносить мазочки уже ближе к нам мазочки могут быть не могут быть, а делаем более такие крупные. Потому что это уже ближе к нам. Мы это видим уже более четко. Пока вот такими вот вертикальными, горизонтальными. Вернее, мастихин держим мы горизонтально, а мазочки вертикально наносим и вот таким образом заполняем, заполняем не бойтесь мастихина рисовать мастихином не страшно наоборот получаются очень красивые такие живые интересные картины дальше я беру еще вот прям по капельке добавляю зеленого фаце более видите зеленый такой то есть сочная такая картина будет у нас где-то вот в каких-то местах я добавлю более таких темных пятен. Также здесь можно немножко показать более темных. Ну, прям в самый верх, то есть не идем. Там уже у нас светлая очень. Еще возьму желтый. Лимонная сегодня прям... Улетает. Вот возьму вот сюда голубой фацет, добавлю вот в этот оттенок. И белилок такой прям мятный что ли оттеночек такой получился. Вот я его добавлю кое-где вот здесь. Вот так вот коротеньких мазочков, но довольно-таки пастозненьких где-то вот здесь вот так дальше зеленая немножко желтый такой довольно таким темный оттенок но не чистая до да, зеленая Смотрите, то у нас были мазочки, вот так вот сверху вниз мы тянули, а сейчас мы покажем травинки снизу вверх тянем. Вот допустим, где у нас будет темный кустик, ну, к примеру, да? Ну, где-нибудь здесь. Раз, и резким движением вот так потянули. Раз, и потянули. Резко отрываем. И вот так вот начинаем кое-где показывать. Под бревном могут быть такие вот темные кусочки. то можно вот даже прям откровенно зеленую убрать брать она здесь уже как бы краска у нас присутствует и она там смешается и вот так вот добавляем более темненьких кусочков где-то можно вот здесь немножечко, немножечко тоже показать, чтобы не было там так вот да, очень прям скучно, немножко показали дальше, друзья смотрите, что мы делаем с этими темными пятнышками если у вас, к примеру, не получилось так, да, какие-то кляксочки получились, то есть не переживаем берем сухой мастихин без краски и вот так вот начинаем захватывая просто вот тянем красочку и вытягиваем из этой темной кляксочки в разные стороны вот так вот травинки также мы вытягиваем вот эти светлые на бревно то есть она у нас же в траве лежит да не может быть, что оно у нас там как-то. Вот. Можно вот так вот. Но в разных направлениях. Трава, да, как она у нас растет. Вот так вот. Можно тут кое-где вот эти вот кусточки, вот так вот это все дело Подчеркать. Обязательно хорошенечко заходим на бревнышко. Даже можно вот так на край набрать и там где-то, да, добавить дополнительно таким образом такими процарапками создаем можно вот так вот боком смотрите ложите раз раз тоже вытягивать то есть ну, как вам удобно попробуйте вот так вот можно посоздавать такую вот фактурку. Соответственно, и здесь можно также немножко... Но чтобы кончик у травинок у этих был потоньше, то есть двигаемся снизу и вверх. То есть получается резкое движение, и краешек вот этой травинки, он становится такой тоненький, как вот у травы, да? Здесь вот подчеркали, там подчеркали. То есть создали такую вот траву. Вот здесь мне не нравится, очень такая прям клексочка. Я их вот так вот разбиваю, чтобы было более так вот поинтереснее. Вот такое состояние травяное создали. Можно где-то прям набрать немножко вот, и создать более такие крупные мастихином повыводить травинки. Более широкие, не крупные, а листочки широкие. И вот подлиннее, где-то к ним. Вот на краешек мастихина, смотрите, набираю на краешек прям вот немножко краски. И под небольшим наклоном я как бы ее скидываю с мастихина. И получаются такие вот травинки. Вот захватываю все, что тут и светлое, и темное. То есть, и травинка получается то есть уже а, разнообразных цветов, и желтоватых, и зеленоватых, и коричневый там цепляется. Вот, то есть вот такое что-то создали, перебили, да? Дальше давайте сделаем теперь, собственно, сами цветочки. Я вот возьму розовый с белилками. наверное, я всю ее замешаю. У меня там таких ярких нет. Потом, если что, каплочка добавлю. Вот. И чуть-чуть я успокою этот розовый немножечко индиго. Прям вот капельку-капельку добавила. Что-то тут себе такое намешала. Да? И теперь беру вот прям на краешек такую кляксочку набрала и буду делать цветочки то есть смотрите беру ставлю придавила оторвала вот такой мазочек вот он наш в принципе цветочек дальше где-нибудь вот вот здесь нанесла придавила оторвала протерла мастихин и так дальше начинаем но Делаем их поменьше, побольше, да, какие-то в разных направлениях их на, на, наклоняем. Вот добавлю здесь еще больше белилок. Замешала, взяла. А вот здесь какие-то более светленькие. То есть вот так вот наносим. Такими мазочками. Прям чтобы фактурка прям оставалась. Такие же разбеленные розовые, какие-то мазочки я еще вот здесь вот вижу немножко. Ну, то есть тоже намеки какие-то на цветы. Ну так, чуть-чуть. Этого в принципе достаточно. Много там не надо. Дальше еще сделаю розовенького. замешала мастихин протерла беру вот прям на краешек да и начинаю еще добавлять а, вот здесь какой-нибудь такой цветочек вот здесь пускай будет такой покрупнее то есть придавила чуть-чуть протянула так много а, где мне хочется добавить где мне к примеру не особо устраивает, да? Вот здесь добавлю, рядом какой-нибудь добавлю. И таким вот образом я заполняю вот эту вот э, полянку впереди у нас цветами. Вот здесь, здесь. То есть, где-то, видите, капелька и такой мазочек остается, где-то вот такой подвытянутый. То есть, тоже разнообразные они получаются, интересные, красивые. Здесь немножко каких-то мазочков более темных, более светлых. Меняю им направление. сюда то есть вот так вот более белесых более розовых то есть тоже разные так еще добавляю белил Прям светлые розовые где-нибудь вот тут в краях протираю опять мастихин так и краплачка я тоже добавлю немножечко Здесь тоже чуть-чуть добавлю. Там нет, конечно, но мне хочется, чтобы с этой стороны тоже были цветочки. Так, и вот здесь Индиго немножко подуспокаиваю эту прям такую розовость. И вот здесь тоже. То есть получается у нас, смотрите, идет ряд под бревнами, да, потом немножко как бы такое пространство. И здесь вот немного цветочков где-то здесь такие вот они уже ближе к нам они уже покрупнее сильно краску не вымешивала да видим что она у меня такая полосатенько ложится более светлых розовых мазочков более темных и с этой стороны тоже немножко виднеется цветочка видите в этом плане вот краплак розовый он такой вот прям яркий сочный розовый, так поменяем направление сюда, вот цветочка, тут пускай так будет, здесь почти прямо что-то, то есть сильно мы их тут не вырисовываем цветочки, вот здесь какой-то, пускай здесь вот так пойдет. Другими розовыми тоже можно, но они не такие все-таки яркие, они более какие-то приглушенные. И как бы вы их там не пытались сделать ярче, интереснее, они вот все равно как-то добавлю еще вот так вот вертикальных мазочков травы. много и Теперь беру чистый желтый, прям на краешек. И в некоторых цветочках, этих прям вот так вот, как снимаю, точечками такими, вот раз, поставлю серединки, да, в некоторых, как бы видны посмотрите на свои цветочки какие у вас похожи как бы которые к вам повернуты понятно что да это просто мазочки но кое-где можно поставить вот так вот не везде только чтобы не было прям такое так. Вот кое-где я ставлю желтые мазочки. Показывая серединки. Ну, вот здесь, да, можно. Где еще? Вот в этом, вот в этом. В дальних не буду вообще ничего делать. Так, вот тут можно все, достаточно. Не во всех показали, только такой вот намек, что у нас а там, в принципе, цветочки, дайте эти серединки. Дальше, давайте теперь поработаем наконец-таки с нашим зонтиком. Вот я взяла опять свою щетинку, беру белилки розовый, прям такой довольно-таки светло-розовый. И создаю форму нашего зонтика. Вот так. То есть макушечка его где-то у нас вот здесь до да, выходит то есть от нее мы ведем вот сюда к краям то есть здесь мы видим его покороче и вот он пошел пошел у нас сюда все вот до сюда дошли где-то и остановились и здесь также от серединки вот в край мы пошли коротенькими мазочками потом постепенно зонтик поворачивается и пошли огибать его вот в эту сторону прям вот видите я вот так вот вожу от серединки, от макушечки да, до самого края одним мазком сделали. Теперь протираю кисточку. И вот возьму желтенький вот сюда, вот этот разбеленный тут розовинка, да, была вот этот персиковый. Ну, довольно-таки светлый оттеночек. Вот эта часть у нас там вот втираем вот этот персиковый. Белильно-персиковый. Дальше здесь мы уже спускаемся вот так вот. Нанесли, да, мазочек, как вот от спицы до спицы, да, вот эти вот части зонтика. Нанесли одну чуть-чуть, отступили. Дальше наносим. Немножко отступаем дальше. В эту сторону тоже идем. Немножко отступаем. Ну и здесь можно так вот чуть-чуть подчеркать. То есть показали вот эти вот части нашего зонтика. дальше беру капельку голубой вот сюда вот и в теневой части в этом треугольнички вот легонечко-легонечко я втираю голубенький оттенок он смешивается с розовым и получается такой немного сиреневый вот таким вот образом Дальше беру я вот этот розовенький. Нам нужно теперь форму да, создать. То есть мы слегка прогибаем вот это от светлой до светлой части. Вот такие вот дуги. Там, там где спицы у нас, вот эти вот дуги прогибаем. Или вот здесь вот так вот делаем. Вот что-то такое создали. Дальше можно взять тот же самый мастихин, взять какой-нибудь такой белесый оттенок на торец мастихина набираем и от серединки вот по краю светленького и темненького вот так вот тоненькими э, полосочками прокладываем вот эти вот собственно сами спицы так вот сюда так, еще добавлю белил мало и неудобно сюда куда -то. беру белилки так вот наш треугольничек вот отсюда идем к серединке серединки к серединке вот так вот слегка проводим на торец мастихина набираю и провожу Кому неудобно, к примеру, мастихином можно смело брать кисточку, какую-нибудь лайнер или чего-нибудь такого тоненького и сделать ей. Но мастихином удобно, потому что он, во-первых, не дает какую-то четкую линию, да, он слегка вот кое-где прерывается. Это красиво. Конечно же, это красиво. потому что нет какой-то вот именно четкости, правильности. Дальше здесь у нас уже становятся линии покороче. Поворот зонтика меняется. То есть там вот туда уходит. И вот таким вот образом. Дальше сделаем теперь почетче наши <coughs>, светлые части. <coughs> Беру белилки. И вот где у нас тут светлая часть. То здесь у нас теневая, да, получается. И вот здесь я прокладываю. Тираю более светлый участочек. Но постепенно его как бы растушевываю. То есть с плавными переходами мы это делаем. Дальше здесь можно немножко. И вот таким вот образом. Дальше беру вот капельку-капельку на краешек кисточки голубую фацин и в розовый, в наш, вот в теневой части, с другой стороны как бы спицы, да, вот я сейчас капельку стираю голубую фацин. кисть протираю и делаю плавный переход то есть я этот голубой тяну тяну вот сюда в светлую часть как бы объединяю раз и этот также протягиваю соединяю и так дальше следующий для того чтобы сильно не переборщить да с тем голубым берите его прям на краешке там буквально волосиночку потому что есть риск зонтик сделать не розовенький а какой-то голубенький синенький потому как у нас голубая Фце такая красочка сильная вот таким вот образом где-то можно даже вот добавить рядом с этим синеньким вот так прям беру чистый розовый и вот такими вот моментами где-то вот здесь, рядом с синеньким, добавить более розовых. но опять-таки, кисточку протираем. И мягко его туда как бы втираем. То есть он у нас уже не такой разберенный он будет более розовый, да? Ну, и без четких вот этих вот границ, таких вот. Такой вот нежненький зонтик. забывайте по форме все-таки двигаться по форме зонтика ну вот вот такой оставлю как бы меня в принципе уже устраивает теперь я возьму мастихин возьму на краешек индиго И создам вот эту вот э, макушечку, пимпочку, да, вот эту. Значит, она у меня довольно-таки такая высокенькая. Вот чуть-чуть выхожу за краешек зонтика. Поставила такой мазочек. И вот сюда нам нужно ее привести, да. То есть мы берем и вот так вот ее ведем. Аккуратненько, не спешу. Вот так вот привели под небольшим наклончиком. Таким белеса розовым где-то можно тут вот по краю поставить что-то типа блечочка. И вот на самый краешек теперь я беру э, черный. И с вот этих, где у нас спицы выходят, ставим такие коротенькие, маленькие. Как вот зонтик, да, у нас спицы эти крепятся. Так, не совсем удобно. Такие маленькие, коротенькие мазочки. Рука на весу, неудобно. Упирайте руку всегда. Здесь на волосах сильно не видно будет. Такие просто как бы до черточки даже вот так поставили, показали наш зонтик. Вот здесь чуть-чуть ее подрежу. Ну вот в принципе, в принципе, друзья мои, и все. Вот здесь волосок добавлю более пастузным, мастихином. Ну, это уже так вот. Как бы от себя начинают просматривать, что-то улучшать. Ну, в принципе, вот этого и достаточно. Вот такая работа интересненькая. У нас яркая, сочная получилась. И сейчас сниму я скотч так посмотрим на работу без скотча так как бумага уже грунтованная то скотч снимать в принципе довольно таки комфортно то есть он не рвет бумагу и феном сушить здесь как бы не надо как если бы мы рисовали ну приклеивали просто бы да на бумаге вот так вот снимаем аккуратненько все это дело на весу, чтобы она у меня не упала никуда. Вот так я ее поставлю сейчас. Сейчас закреплю и сниму вам поближе. Вот так я прикреплю ее немножко на скотч. И покажу вам поближе.